всем добрый вечер вот э, экспедиция сообщества левиафан закончилась мы больше в нее не играли у нас не было времени уже и в конце прошлого года ни в начале этого мы потом зайдем и сделаем видео по ну, что мы продолжаем играть там по... Это закончилось шесть уже экспедиции, И мы начинаем новую экспедицию ⁇ Путеводная звезда ⁇ Ну, сколько успеем? Ну, конечно, осталось 4 дня. Но, если и получится, мы завтра с 3 сделаем. Экспедиция 8 ⁇ Путеводная звезда ⁇ То есть осталось меньше недели. Она началась раньше, но мы сейчас только. Мы сейчас у нас немного времени, мы хоть немного начала сделаем и пойдем отдыхать и попрощаемся с вами тогда а завтра вернемся со стримом надеемся у нас получится завтра стрим сделать И вот мы начинаем новую экспедицию. О, -о, О, а мы начали в другом месте. О, мы начали прямо на нашем флагманском корабле. Наготовка экспедиции завершена. Ну-ка. Итак, у нас есть грузовое судно уже. Можете нас с этим поздравить, если хотите. Сейчас пока мы осмотримся. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну вот такие вот, что не больше оранжереи. По крайней мере, так можем это назвать. Ну и все. Итак. Что мы сейчас будем делать ну-ка конечно у нас не будет сильно много времени 4 дня ну плюс-минус но мы будем тогда делать что мы успеем опять же если у нас будет время все такое то вот прошлой экспедиции мы только сумели один раз там сыграть ну и все ну бывает и такое Считать, что журнал путешествие давайте потеряны в космосе попробуем найти где наш звездолет? о вот ну-ка нас кажется поврежденным да на деле это может быть не совсем так. Он целый. Так. Вы хотите сказать это? То самое грузовое судно. Ну давайте посмотрим. Высадимся и посмотрим, сможем ли мы что-нибудь тут узнать. Вот заброшенное грузовое судно. Наконец-то мы посиделись на нем а в прошлой экспозиции у нас это не получилось, мы просто его не обнаруживали, не видели, хотя у нас было задание. Теперь мы можем осмотреть его и узнать, что тут, какого осталось. Но оно заброшено и, как вы видите, оно повреждено. Кислород. Отлично. Mm, это похоже только шлем. Активировать капсулу. А... -а, -а. У нас есть... У нас же нет оружия. Интересно. И как же мы будем <соржаться> сражаться? Стоит главный вопрос. Ладно, хотя бы посмотрим. Хм. Нет доступных терминов назначения. Нагревательный элемент. Забрать припасы. Ремонтный комплект. Отлично. Управление дверью ангара. Серьезное происшествие. Полная изоляция. Доступ запрещен. Признаки жизни не обнаружены. Список экипажа и журнал капитана могут позволить разобраться в случившемся. Цена из груза 95%, высокая вероятность спасения имущества. Двери были заблокированы автоматически, а внутренние системы отключены. Для восстановления требуется ручной перезапуск. Перезапустить систему внутренней гравитации. Внимание, ошибка при калибровке гравитации. Свобода передвижения ограничена. Защита внутренней среды отключена. Попытаться перезапустить генератор ручной? Давайте, перезапускаем. А, даже это не удается сделать Необходима защита от экстремально низких температур доступен аварийный производственный модуль открыть тайник с припасами собрать аварийные припасы дополнительный припас можно найти в шлюзе что управление завершено начать процедуру с блокировки двери. Да, открываем дверь Значит, это вскрытие шлюза. Будьте осторожны. Отлично. Итак. Нам не с чего делать себе. Снаряды. У нас есть снаряды, но нам нечего сделать себе оружие так покадите-ка снова же женит ладно будем так пытаться <laughs> Это вообще... Или же можно... Стараться не попадаться. Живая слизь. замерзаем ура мы забыли как раз про это так ладно забыл забыл снова идем Гиноиники легко ломаются. Чтобы еще было понятно, что это нас так мучает так личные данные записи члены экипажа гек торговец над за загрузом метка даты 2247 3 Автоматическое транскрипирование аудиозаписи дроны снова вышли из строя как это случилось они разваливаются запись заканчивается отлично новые редкий предмет Так, надо заряжать. Ломаем, то есть разрушаем иконинники с камерами, то есть с защитными турелями мы не совладаем так что надо быть аккуратнее. А Там начнут по нам стрелять. Частичная ведомости обруда. Экипажа работяга. Специализация медик. Лично в личном шкафчике содержатся сменный сервопривод, схема электропроводки, прибор для прижигания, разнообразные используемые боеприпасы. Дата последнего доступа 7 дней назад. При подробном не обнаружено шкафчик частично растворен, дверь разваливается. Не круто, да. Обыскать. То есть их можно обыскать. Оказывается. Ну еще надо заправиться. Вот жаль, сразу не додумался. Отлично. Ah, Снова заправляемся. А, у нас уже закончились. Так. Хм. Хотя бы на какое-то время. грузовой отсек. Испорченный металл. У нас не хватает кислорода. Что будем делать? То есть можно подойти и вот так вот восстановиться. Делаем. Ну, надо быть аккуратным. А, -а, -а оно разряжено так заряжаем все что есть так включите терминал телепорта Нет. Давай. О, молодец. Ты сломал нам щит, но зато... Мы его уничтожили, получим доступ к терминалу записи, поиск кода доступа к частному грузу, зашифровано код разруш... разрушения двигателя, тоже зашифровано список экипажа, доступ разрешен. Открываем список экипажа, статус экипажа при последнем биосканировании судна 7 дней назад. Заместитель капитана, дежурный офицер, остальщина, тут их имена лейтенант, стажер, старший помощник. Статус экипаж экипаж инженерно-технический 56 мобилизованные 87 внештатные работники советник экипаж добычи ресурсов на стероидах торговец медработник гек торговец стажу обновить данные. сканирование сканирование судна в поисках биоформ обнаружены биоформы не совпадать с данными экипажа определение места размещения экипажа заместитель капитана Отредактированная старшина Лазаре 12 Стек 3 дня назад. Лейтенант стажер 2 дня назад, старший помощник. Основной передатчик 2 дня назад. Список экипажа судна. Итак, что у нас тут? Только тебя не хватало. Автоматизированная защита. Вот. Ломаем тогда. Молодец. Отрывок журнала. Частичная ведомость оборудования экипажа ГЕК. Партнер специализации разнорабочий. В личном шкафчике содержится термопаста, питательная пилюля, личный запас, приспособление для добычи различной аудиозаписи. На до последнего доступа 3 дня назад. При подробном сканировании обнаружено шкафчик частично растворен, дверь разваливается. Ясно? Кнайники. Кажется, мы сюда и пришли. Или же мы сюда и пришли. Так, отлично. Значит, идем сюда. Отрывок журнала. Открыть журнал контроля, обслуживающая запись, событий перед далее. Метка даты 2.109.8, разгерметизация в зоне модуль на 6, итог запись камеры удаления. Метка даты 2.131, камера включена в зоне центр управления. Отправлены ремонтные дроны. Метка даты 2.116, сражение паразитами в зоне навигационное управление, итог уведомлен капитан. Ясно, что-то тут странное произошло. Похоже, похоже, самое интересное только начинается. этого не хватало так отходим наш щит был отключен Не, лучше тогда с ними не шутить. Ждем, когда щит восстановится. А то нас убить нечего делать. У нас просто нет нормального оружия, к сожалению. Вот в чем все дело. Ну-ка, тогда придется вас сломать. Минус один. Стабильный контейнер. Так, надо чем-то под... Ну все тогда ломаем все а так тут еще есть ждем скорее всего Пока снова отойти и восстановить. Потому что... По крайней мере, попытаемся, если даже не получится, не страшно. Так, нас заметили. Окей, okay. давай. Все готов. Все, бежим назад. но упал. Что ж, снова собираемся. Надо заряжать хорошо что у нас еще есть чем заряжать давай ломайся вот так вот а вот тут можно восстановиться Да, вот так. Так, открыл отрывок журнала журнал судового и зашифрован, отчет о слежении за членом экипажа гек надзор за ИИ. Последнее биологическое сканирование выполнено три дня назад Зонника и То Капитана. Также присутствовало одно существо показания биометрического сканирования. Присутствуют личинки паразитов. В других признаков жизни нет. Что дальше? Отрывок журнала. Основной фрагмент журнала и судна. 567. Внутренняя память зашифрована. Идет расшифровка. Результат. Автоматический отчет. Наемный рабочий, загрузка груза, подверженность заражению паразитами. Исключительный. Уникальность внешнего вида. Крайне низкое. Уровни относительного движения ниже среднего. Заключение не подходит. Удалено. Так. Добавляем. так было то есть суд прямиком все дело в паразитах защитная турель усиленная ох начнут по нам стрелять а мы не очень-то готовы с ними биться Сейчас может подождать и отправиться. Отрывок журнала. Восстановим фрагмент 525.01 журнала ей Судно. Внутренняя память есть зашифрована, идет расшифровка. Автоматический очаг, работник, внутренняя охрана. Вычислительные способности очень высоко, функционирование иммунитета очень высоко, сила мозговых волн ниже среднего. Заключение, ликвидировано. Итак. Так, так, так. у Нет. Отойдет меня. Мы не хотим умирать. Семь жить, да, да, да, итак так, пытаемся выйти их, отлично. Может и не надо сильно с вами сражаться. Это у нас багажный отсек, да? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, мы замерзаем. Ммм, отсек такой маленький. Ну что ж, идем дальше. Через, ады вот только не надо нам мешать все равно пройдем так надо еще заправиться вот так отрывок журнала. Частичная декларация груза. ядерный ускоритель 914 генетически модифицированные органы. Инжектор нестабильности 272 восстановленные органы протогека 15 уйти. тема жизнеобеспечения нам что-то не Ну давай, еще отрывок журнала посмотрим. Открыт журнал контроля обслуживания, запись событий приведена далее. Метка даты 2.884.8. Использован пропуск охраны высокого ранга в зоне лазерии. Итог, приоритет, тревоги снят вручную. Метка даты 2.971. Короткое замыкание в зоне генератор щитов итог уведомлен инженерный специалист. Методатый 2893-3 Экспон... экспоненциально растущая плесень в зоне буквопроводной средой итог. Содержимое цека выброшено в космос. Оо, терминал телепорта. Защищенный компьютер. Доступ к личному компьютеру запрещен. Для получения доступа к личному журналу требуется ДНК Капитана. Биологическое сканирование указывает на значительное происшествие. Доступен перехват управления. Чтобы начать, сообщить статус Капитана. Неизвестно. Данное принятое. Журнал будет занесен статус Капитана. Неизвестно. Предполагается смерть. Командование может принять дежурный офицер. Войдите в систему как дежурный офицер. Необходимы данные системы безопасности. Как старший помощник. Данные приняты. Здравствуйте, старший помощник. Вы будете записаны в журнал как временный командир. Последняя значительная запись от заместителя капитана. Прочесть журнал капитана. 18138. Адмирал Гек был слишком молод, чтобы умирать. Пусть от вас осыплет его семью богатством. Несмотря на мягкость, я даю им повод гордиться мной. Дальше. 1877 2 У меня сотня родственников, среди них сложно выделиться. Может, этого путешествия будет достаточно? Мы везем дипломатические бумаги и жаждем вернуть утраченные геками. Мы выстоим. 1827.2. 2 Мы на орбите над часовни Эры Первородов. Ах, друзья! Я так рад, что не был рожден в те жуткие времена! команда с нетерпением ждет ожидающих нас откры ясно Это редкий предмет журнал капитана вот явно не все в порядке сразу инженерный модуль извлечен так спускаемся может даже с ними всеми не надо сражаться тем более если это не так просто это надо просто пройти и сделать что нам нужно это хорошо, что нам хватает еще ресурсов. Ядро личинки. Ядро бездны. Отлично. Мы изучили строительный элемент. Ящик члена экипажа. Спасибо. Так что может это даже и больше пользе. Ломаем на всякий пожарный. заряжаться снова у нас уже мало натрия осталось так что если мы не можем сейчас найти а вот нагревательный элемент все ура на какой-то то Точи то чьи перчатки остались Что тут еще? Маяк сохранения вне планеты. Так. Что тут еще есть? Обыскиваем. С этим мы ничего не поделаем. О, прямо перед нами. Отрывок журнала. Частичная ведомость него экипажа. Гек, работник, биоконтроль. В личном шкафчике содержатся противодяди, журналы исследования, паяльники, разнообразные, разорванные дневники. А до последнего доступа три дня назад. При подробном сканировании обнаружено в шкафчике обитает неразумная форма жизни. О, прям над нами. Гнойники такие. Так, так, так. Очень серьезно. что у нас здесь ничего багажный отсек спасибо перейдем на юниты но вы только не сильно портите обшивку а то мало ли сейчас немножечко подвотаемся чем мы пойдем дальше ходим ходим можно и бегать а вот еще один есть вот о инженерная группа так будем внимательны Инженерная группа, да? Частичная декларация грузы. Портативный реактор 170 нового патогена. 4 углеродные нанотрубки 481, бочки с жидкостью 99, Статус неизвестен. Так. Отлично. Включить терминал телепорта. Похоже они все мертвы. Доступ только для капитана. Предвалютная оценка экипажа. Оператор. Специализация производства топлива. Соответствие 1%. Надежность 82%. Преданность 23%. Рейтинг одобрения компании 69%. Оставшееся время жизнедеятельности в годах 45,7%. Отлично. дальше получаем ресурсы любые которые возможно и все у нас на 3 закончился теперь мы будем зависеть от нагревательных элементов Ладно. Сейчас идем к компьютеру. Инженерный контроль. Доступ к панели инженерного контроля. Нужен отказ генератора, фабрикатора на аварийном питании. Создать компонент. Э -э -э... Развести улучшение технологии. Начато копирование улучшения технологии. извлечения завершено. На нажатие завершено. размещаемый модуль готов к сбору. Спасибо. Что еще? Вы можете нам предложить терминал замолка, и его энергия исчерпана. Больше здесь получить ничего нельзя. Отлично. То есть мы получили модуль улучшения, да? А. -а, -а. Его можно будет поставить куда? все ценное было собрано. О, наша задача выполнена. Итак, вот вы видели, какое это место было таким серьезным. И, конечно же, мы на этом Будем заканчивать, и надеемся, вам это понравилось. И мы будем сейчас заканчивать, и уже завтра надеемся, что мы сможем провести стрим, и мы его проведем, как только освободимся. На этом у нас все, всем спокойной ночи.